Уважаемые коллеги, продолжаем нашу работу. первой чтение проекта постановления о назначении членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Документ 377. Данный проект внесен депутатом Денисом Александровичем Четербоком. На для доклада приглашается автор проекта Денис Александрович. Прошу вас. Уважаемый Александр Николаевич, уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается проект постановления законодательного собрания о назначении членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Документы подготовлены в сроке, предусмотренные действующим законодательством. Я напомню, что на, на прошлом заседании мы приняли решение об освобождении от обязанностей членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии Краснянского и Егоровой и объявили срок приема предложений для назначения новых членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Срок для направления предложения был установлен до 18 часов 20 декабря, то есть до 18 часов текущего понедельника. Надо сказать, что заявок поступило достаточно и я сейчас перечислю тех кандидатов, которых, которые предложения, в отношении которых были направлены в законодательное собрание Санкт-Петербурга в установленный срок. Общественная организация наблюдателей Санкт-Петербурга Северо-Западного региона выдвинула для назначения в члены Санкт-Петербургской комиссии Венгерова Виктора Вячеславовича. Информация об этом кандидате есть в документе номер 377. Также хотел бы отметить, что кандидат имеет опыт работы в комиссиях Это тоже отражено в справке «Объективки». Далее Муниципальный совет внутригородского муниципального образования «Нарский округ» выдвинул кандидатуру Казенко Дениса Вячеславовича для назначения на должность члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. соответственно Денис Вячеславович также имеет опыт работы достаточно большой и в аппарате Санкт-Петербургской избирательной комиссии, и непосредственно в территориальной избирательной комиссии номер 41, которая является председателем. Далее Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, муниципальный округ «Большая Охта» выведу кандидатуру Ломова Алексея Владиславовича для назначения членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Алексей Владиславович также имеет достаточно большой опыт работы в избирательной системе и более подробная информация также отражена в его биографической справке. Далее Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города Федерации значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский выдвинул кандидатуру Растворова Виктора Вадимовича, который также имеет опыт работы, а именно председателем участковой избирательной комиссии с 2020 года. Далее муниципальный совет города Сесторецка выдвинул кандидатуру Семенова Бориса Анатольевича, который также имеет опыт работы в избирательной системе в ранге председателя участковой избирательной комиссии и еще один кандидат шестой это Шитов Константин Александрович который выдвинут муниципальным советом муниципального округа Георгиевский является с 2021 года членом территориальной избирательной комиссии номер три с правом совещательного голоса уважаемые коллеги в отношении всех кандидатов и всех представлений были изучены документы нашим юридическим управлением управление считает что все кандидаты достойны для того чтобы быть рассматриваемыми к назначению на должность члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии прав решающего голоса. Кроме того, в соответствии с требованием 57 федерального закона по запросу закательного собрания Санкт-Петербурга главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации была также проведена проверка в отношении всех кандидатов и, соответственно, не выявлены факты, которые препятствовали бы для назначения на указанную должность со всех шестерых кандидатов. В этой связи, уважаемые коллеги, полагаем, возможным допустить договора. Всех шести кандидатов. Коллеги, вопросы? Зинчук, Алексей Валерьевич, пожалуйста. А мне может быть орг вопрос такой небольшой. Шесть кандидатов. Из них два, вы знаете, это в Иране в паранже женщин хотя бы или глаза были видны, а здесь просто черное пятно. Ну, как-то четверо хотя бы видно лица, а двое практически вот такие. Пятна, ну, не очень корректно. Может быть, коллегам э, Может, смотреть это? на кандидатов. Уважаемые коллеги, я понимаю, так сказать, ваш вопрос и тоже им задавался, когда получил рассылки документ. Но мы вынуждены были работать с теми фотографиями, которые были представлены кандидатами. Вы знаете, что в соответствии с методическими рекомендациями Центральной избирательной комиссии при назначении членов избирательных комиссий разных уровней собирается комплект документов определенный. В этот комплект документов входит фотографии. Соответственно, у нас нет обязанности фотографировать кандидатов, когда они приходят подавать свои Документы, мы вынуждены работать теми фотографиями, которые есть. Поэтому, уважаемые коллеги, что было, с тем и работали. Но хотел бы обратить ваше внимание, что у нас в зале сейчас присутствуют вот все шесть кандидатов, поэтому, если у вас есть необходимость, вы, в принципе, можете сравнить их лица вживую, что называется, с теми фотографиями, которые есть у нас в документах. Спасибо большое. Коллеги, больше вопросов? Нет, Денис Александрович, представьтесь, пожалуйста, уважаемые коллеги, на выступление у нас записался Шишлов Александр Владимирович. Александр Владимирович, прошу вас. Александр Владимирович, напоминаю вам о регламенте. Уважаемый Александр Николаевич, уважаемые коллеги. Я думаю, что сегодня важный день. Мы можем сделать шаг в совершенствовании избирательной системы Санкт-Петербурга при назначении новых членов избирательной комиссии взамен тех, кто дискредитировал и себя, и избирательную систему, и Санкт-Петербург прежде всего на прошлых выборах, но и раньше. Вы здесь в зале все хорошо знаете, как у нас проходили выборы. Что главное сегодня может сделать законодательное собрание? Мы можем выбрать, назначить встав в Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии человека, который не связан с административной системой, не связан с вертикалью, не связан с нарушениями, которые подтверждены документально. Это Виктор Вячеслав Венгеров, который выдвинут Советом общественной организации наблюдателей Санкт-Петербурга и северо-западного региона. Наблюдатели Санкт-Петербурга – это общественная организация, которая известна не только в Санкт-Петербурге. Она известна в России, она известна, хорошо известна в Центральной избирательной комиссии, и ее профессиональная работа по обеспечению чистоты и честности выборов получила широкое признание. Мы можем сегодня ввести в состав городской избирательной комиссии человека, который действительно выступает за честные выборы. И мы можем сделать шаг в разрыве постоянно существующего применения административного ресурса на выборах. Мы можем сделать шаг к тому, чтобы избирательная система Санкт-Петербурга начала меняться. Давайте сделаем этот шаг. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, в соответствии с нашим регламентом по персональным вопросам проводится тайное голосование, однако по решению собрания возможно провести электронное голосование без выведения результатов на табло. Таким образом ставится на голосование, кто за то, чтобы провести электронное голосование без выведения результатов на табло. Коллеги, идет голосование. За 48 против ноль, воздержалось ноль. Коллеги, мы будем голосовать учамие членов счетной комиссии. Прошу занять свои места. Коллеги, а кто у нас занимается? Можно попросить стулья, пожалуйста, депутатам? У нас тут шесть кандидатур, что они будут стоять? Кто у нас может помочь? Кто отвечает у нас за эти вопросы? Вообще выгнали счетную комиссию половина. Коллеги, прошу подготовиться к голосованию. Уважаемые коллеги, ставится на голосование кандидатура Виктора Вячеславовича Венгерова. Для назначения членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Коллеги, идет голосование.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 Уважаемые коллеги, ставится на голосование кандидатура Алексея Владиславовича Ломова для назначения членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решащего голоса. Идет голосование. Уважаемые коллеги, ставится на голосование кандидатура Виктора Владимировича Растворова на назначение членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Идет голосование. Ставится на голосование кандидатура Бориса Анатольевича Семенова для назначения членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Идет голосование. Уважаемые коллеги, ставится на голосование кандидату Константина Александровича Шитова для назначения членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Идет голосование. Александр Николаевич, прошу вас огласить результаты голосования. Уважаемый Александр Николаевич, уважаемые коллеги, голоса распределились следующим порядком. Венгеров Виктор Вячеславович за 14, воздержались двое против 0. Казенко Денис Вячеславович за 39, воздержался один против двое. Ломов Алексей... Владиславович. За двое воздержались двое против 6. Растворов Виктор Вадимович. За трое воздержались двое против пять. Семенов Борис Анатольевич. За 37. воздержался один против 4. Шитов Константин Александрович. За трое воздержались трое против пятеро. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы приняли решение о назначении Дениса Вячеславовича Козенко и Бориса Анатольевича Семенова членами, членами Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Уважаемые коллеги, продолжаем работать. Первое чтение проекта постановления о дорочном освобождении от обязанности члена, избиратель, члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии Марины Александровны Ждановой. Документ 378. Данный проект внесен депутатом Денисом Александровичем Четербоком. Денис Александрович, пожалуйста, на трибуну. Уважаемые коллеги, 15 декабря в адрес законодательного собрания Санкт-Петербурга поступило заявление от члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии Ждановой Марина Александровны. в заявление, она просит превратить ее полномочия члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса досрочно. В этом случае законом прямо предусмотрена процедура, которая обязывает нас с вами рассмотреть данное заявление и его удовлетворить, что и предлагается сделать соответствующим проектом постановления. Прошу поддержать. Серьезно, прошу вас, вопрос. Да, а можно такой небольшой вопрос? У нас э, госпожа Жданова начально назначалась, потом ее законодательное собрание, если не ошибаюсь, увольняло, потом она в посуду восстанавливалась, два месяца прошло, она опять хочет уволиться. Может быть, все-таки ее заслушать, вдруг уже заявление водно, что она отзывает заявление. Но ну, вот как-то вышла бы на трибуну, сказала, что она отработала, мы бы ей, может, спасибо сказали. И потом отпустили с Богом. Спасибо большое за вопрос. Я могу сказать, что дело это добровольное, подача заявления, и непосредственно сам член избирательной комиссии, когда он подает заявление, он выбирает так сказать, форму, он может направить и по почте. Нам соответствующее заявление может подать его в канцелярию, как и было сделано Марина Анатольевной, Александровна, извините, ну, у нее есть право и прийти на заседание законного собрания, но это ее право, мы не можем здесь заковать ее в какие-то кандалы и сюда вести для того, чтобы она, соответственно, здесь что-то нам пояснила. Это ее право, сложить полномочия, поэтому считаю это лишним.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 За 48 воздержало 0, против 0. Коллеги, мы будем голосовать ключами. Прошу членов счетной комиссии занять свои места. Андрей вопросы? Нет? Отчего нажали микрофон? Не на ту кнопку кто-то нажал. Уважаемые коллеги, прошу подготовиться к голосованию. Ставится на голосование вопрос, кто за то, чтобы освободить от обязанностей члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Марину Александровну Жданову. Коллеги, от голосования. Константин Александр Александрович, прошу вас согласиться результата голосования. Уважаемый Александр Николаевич, уважаемые коллеги, голоса распределились следующим порядком. Жданова Марина Александровна, за 46 воздержался 0 против 1. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы приняли решение о досрочном освобождении от обязанностей члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии Марины Александровна Ждановой. Коллеги, продолжаем работу. Первое чтение проекта постановления об установлении срока приема предложений для назначения нового члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса, документ 379. Данный проект внесен депутатом Денисом Александровичем Четыруком. Денис Александрович, прошу вас. Уважаемые коллеги, с учетом принятого нам решения о досрочном освобождении от обязанности члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии Марины Александровны Ждановой, у нас образовалось сейчас в одно вакантное место, и мы, соответственно, обязаны объявить... Процедуру начала приема предложений для назначения нового члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии взамен выбывшего. Но есть один нюанс, связанный с тем, что Маринсана у нас была назначена по так называемой квоте Центральной избирательной комиссии. В этой связи не случайно в проекте постановления присутствует пункт о направлении копии настоящего постановления в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. Кроме того, первым пунктом данного постановления предлагают установить срок приема предложений до 14 января 2022 года, это пятница, до 17 часов. Часов. Делаем мы это с учетом того, что у нас впереди Новогодние праздники и с учетом внесенного сегодня проекта постановления. Наше заседание в 2022 году состоится 19 января, на котором мы и сможем с вами принять решение о назначении нового члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии. То есть все необходимые сроки в соответствии с федеральным законом будут соблюдены. Прошу поддержать. Спасибо, коллеги. Я останусь, присаживайтесь. Ставится на голосование для принятия за основу проект постановления об установлении срока приема предложения для назначения нового члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Документ 379. Коллеги, идет голосование. 47 воздержалось, 0 против, 0. Проект принят за основу. Единственный солдат, какие будут предложения по поправкам? 5 секунд, коллеги. Коллеги, будут другие предложения? Уважаемые коллеги, остается на голосование для принятия в целом проект постановления об установлении срока приема предложения для значения нового члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Коллеги, до голосования. За 46 воздержалось 0 против 0.